Вот он снюсаед проклятый, Весь снюс выкурил гад! Смотрите, Вот он снюсаед проклятый, Ведь снюс выкурил гад! Смотрите, Вот он снюсаед проклятый, Ведь снюс выкурил гад! Смотрите, вот он, снюстоеб, проклятый, ведь снюс выкурил, гад! Смотрите.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 Вот он снюстоед проклятый, Весь снюс выкурил гад! Смотрите, Вот он снюстоед проклятый, Ведь снюс выкурил гад! Смотрите, Вот он снюстоед проклятый, Весь снюс выкурил гад! Смотрите,